15 лет сформировать капитал в миллион долларов. То есть деньги, конечно, в конечном счете, для чего нужны? Каждое третье поколение снова уходит у картофельного поля. Самая большая проблема, как передать капитал дальше. Работать деньги, на самом деле, сложностью не является. У меня трое детей, я каждому из них хочу подарить миллион долларов. Миллион долларов пошел на обучение наследника. Вопрос срубить эту пальму, да? И как-то в моменте сейчас наесться. Миллион долларов вообще не вопрос. Приветствую, друзья! С вами Максим Темченко, и это видео будет видеоинтервью. Я очень редко беру интервью, если беру, то они очень интересные. Как показал ваши отзывы, я уже брал интервью с Максимом Петровым. На нашем канале было очень много желающих продолжить вопросы к Максиму на эту тему. Максим Петров является основателем образовательного проекта в сфере инвестиционной грамотности, а также управляет активами действующих инвесторов. С большими капиталами узнаем еще из интервью. И я решил взять несколько э, такую серию сделать интервью на разные аспекты по инвестициям. Думаю, что вам будет это интересно. Итак, э, Максим, коротко расскажи о себе, буквально в паре слов, чтобы было представление о том, чем ты занимаешься и почему э, к тебе можно задавать вопросы, связанные с инвестициями. Спасибо, Максим. Да, мне каждый раз с тобой общаться очень приятно, потому что можешь четко задавать вопросы, вытаскивать экспертизу. Я человек, который действительно основал образовательный проект в сфере повышения знаний, как распоряжаться своими деньгами, как управлять инвестициями. Соответственно, сам являюсь таким человеком-наблюдателем да, со стороны состоятельных клиентов, потому что у меня, если говорить про мою экспертизу, с 2005 года я являлся инвестиционным консультантом, потом я работал в «Тройке диалог», в Сбербанке, в «Открытие» и работал со состоятельными людьми в сфере повышения доходности их инвестиций, потому что многие, у многих у людей таких, естественно, запрос «как больше зарабатывать?». И с 2017 года, соответственно, ушел в отдельную сферу, то есть я эти знания транслирую людям у кого доходы меньше, они не могут себе позволить э, находиться на обслуживании профессиональных финансовых советников. И это, наверное, моя миссия, да, то, чем я занимаюсь транслировать. помогаешь людям правильно инвестировать, да. э, правильно распоряжаться капиталом и так далее. Скажи, пожалуйста, у тебя есть в твоих, э, ну, в твоих материалах, в твоих видео в том числе, есть такой термин, как, э, получается, богатство семьи. Вот, э, наверное, семейный капитал да, или семейный бюджет более понятен. Людям, вот, что такое богатство семьи в твоем понимании, что ты вкладываешь в этот параметр, что он значит что он значит для тебя и э, какое-то значение имеет вот, именно в управлении капиталом и в инвестиционной деятельности. Ну, вообще впервые с этим, с этим понятием богатства семьи я встретился, наверное, так вот был 2010, то есть тройка диалога сдавала книгу ⁇ Богатство семьи ⁇ она так и называется. И там речь шла про то, что каждое третье поколение снова ходит в холшовой рубашке, то есть даже есть такая поговорка, да? то есть каждое, каждое третье поколение снова ходит у картофельного поля, на рисовом поле работает, то есть в каждом роде появляется в определенный промежуток времени человек, который зарабатывает много денег. И волн менеджмент, в управлении благосостоянием это самая большая проблема, как передать капитал дальше по наследству, чтобы он сохранился и чтобы он приумножался. И из своей практики мне приходится видеть очень много, что люди концентрируются на том, как заработать больше денег. Пока когда ты задаешь вопрос «Зачем?», ответа у людей нет. Да? То есть зачем это делать нужно? И вот в книге я нашел этот ответ, он у меня отзывается, и то, что я транслирую сейчас, что богатство семьи – это совокупность финансового, интеллектуального и человеческого капитала. То есть деньги, в конечном счете, для чего нужны? То есть кто начинает больше зарабатывать денег? Тебя, например, возьми. да, То есть мы вот обсуждали, когда денег становится больше, когда ты начинаешь качать свой интеллектуальный капитал, когда больше знаний. То есть, кто является высокоплачиваемым менеджером, у которого есть компетенции, навыки, чтобы быть эффективным. Но, опять-таки, это не то, капитал, это знания, осведомленность, знания, знания, навыки, умения, которыми обладают mm -hmm. члены семьи. Не только ты, но твоя супруга, твои дети, твои братья, сестры, племянники. Соответственно, ты вкладываешь деньги в том, чтобы прокачать их знания. В конечном счете, зачем это? Чтобы развивался человеческий капитал. А это нетворкинг, социальные связи. Это, соответственно, чтобы каждый был здоров, чтобы больше прожил жизни да, и был счастлив. И поэтому получается, что когда мы говорим о богатстве семьи, мы не рассматриваем отдельно финансовый капитал. Деньги. Это не только недвижимость, это не только депозиты. Да, а в конечном счете, а что дальше? Что то дальше есть, происходит? правильно я понимаю, что это предполагается, ну, к примеру, да, если мы рассматриваем вопрос наследства, к примеру, да, то есть если у нас, ну, условно говоря, предприниматель, бизнесмен сформировал капитал, да, там, благодаря видеообучению и так далее сформировал капитал то задача не просто взять этот капитал и отдать в наследство, но и, ну это будет одна сторона, это только финансовый получается капитал, но и позаботиться о том, чтобы две другие составляющие тоже были переданы к наследство. Конечно. Но опять-таки вот есть такая поговорка, да, и там я с ним в бане месте не был, да, то есть посмотрите опять-таки, кто устраивается на лучшую, лучшую работу, а люди, у которых есть связи. Социальные связи, в первую очередь. Да? То есть, как получить в России хороший капитал, человеческий капитал, человеческий. капитал да? нетворкинг тот же самый, знания, умения, навыки. И самое главное, да, что люди забывают, что заработать деньги на самом деле сложностью не является. сложность является в том, что когда капитал заработан, все в природе подвергается процессу энтропии, распаду. То есть, вот нет такого, что там пальма там условно выросла да, и зависла на каком-то определенном уровне. Она или растет, или она завидает. И это все так. И с капиталом, с финансовым капиталом, с интеллектуальным капиталом, с человеческим капиталом. Все то же самое. То есть ты можешь заработать миллион долларов, но если ты не будешь над этим работать, у тебя не будет знаний, умений, навыков, как с этим обращаться, то ты его в конечном счете потеряешь, как минимум инфляция это съест. А если ты прокачиваешь свои знания, умения в этой области и передаешь это дальше детям, то ты запускаешь процесс постоянного возобновления. То есть у тебя происходит рост. И таким образом создаются династии. Если, получается, по наследству передать только финансовый капитал то есть большой риск, что в следующем поколении он просто. Абсолютно. То есть в лучшем случае следующее поколение. Если только, если только... Mm -hmm. В лучшем случае следующее поколение сможет его сохранить и вряд ли приумножить. А внуки уже его полностью проедят. И ты должен там, можешь быть уверен абсолютно, что если ты не передал интеллектуальный капитал дальше, свой собственный, то в этом случае ты должен понимать, что твои правнуки снова будут там же, ну, то есть они снова будут продавать свое время чтобы, соответственно, заработать да. денег. То есть, правильно понимаю, что получается, задача человека, который решил вдруг сформировать капитал, чтобы оставить его по наследству детям, у него задача расширяется, что не только капитал нужно передать, но и позволится о том, чтобы обучить следующее поколение, то есть, его вот таким образом, дать образование соответствующее, необходимое, дать навыки установления вот этих связей, коммуникации, нетворкинга, как ты говоришь, да, чтобы ну, не только деньгами. То есть, получается, что задача, в три раза шире становится, чем просто там сформировать денег, накопить и… Да. И не просто, наверное, Максим, здесь я... в большинстве своем проблем-то не возникает, ты можешь взять вот, толкового менеджера, селу, да, то есть ты сам в бизнесе можешь уже не участвовать. Ты можешь свой капитал вообще в траст упаковать, юридически защитить. А задача основная, как я вижу это, допустим, в рамках своей семьи, то, что я стараюсь людям донести, в том, что финансовый капитал на самом деле дан. Это, знаешь, из разряда вопросов. Да, то есть, что лучше ребенку на совершеннолетие подарить? Да, миллион долларов или подарить ему возможность пройти обучение в лучших вузах, да, иметь самых лучших наставников? Причем, которые будут и физическое тело его поддерживать, и духовное состояние будут поддерживать. И научат его еще, в принципе, в бизнесе реализоваться. Слушай, интересный вопрос. Смотри, вот, получается, есть ну, некое мнение родителей. Просто два, два разных мнения. Давай разберем. Просто твои интересные точки зрения на эту тему. Есть родители, которые, ну, например, вот, есть известный Рыбаков, к примеру, да? Вот он как-то заявлял в одном из своих видео, что я, как детям, ну, ничего не оставлю. Вот. Есть действительно категория состоятельных клиентов, которые говорят, дети пусть сами. Ну, то есть вот я заработал сам, я сам выкрепся, я сам создал успех, вот пусть дети сами создают. Есть другая сторона, да, ну как бы если диаметрально противоположно рассматриваешь, что я сработаю капитал, и капитал детям передам, чтобы дети мои никогда ни в чем не нуждались, так как я нуждался. То есть вот я вот с бедности вышел, ну, не знаю, там из, из грязи в князя, я вот не хочу, чтобы мои дети. Вы выкарабкнулись оттуда, я хочу, чтобы сразу у них все было. Какое твое мнение на это счет, Какое оно, вот, какая твоя точка зрения на этот счет, какая из них, какой подход правильный? Но здесь получается, что изначально, так как ну, в какой-то степени можно сказать, что я сам себя создавал, свой капитал самостоятельно создавал, изначально идея была такая, что да, я не хочу, чтобы мои дети там, в чем-то нуждались, я им передам, создам сам капитал, научу их с этим капиталом обращаться и пусть они его дальше приумножают. Но в последние 2-3 года я активно занимаюсь филантропией, благотворительной деятельностью, с людьми, в том числе состоятельными, общаюсь, кто занимается этим. И по себе могу сказать, что находясь рядом с такими состоятельными людьми, которые там имеют десятки, сотни миллионов долларов, они практически там на две трети люди, которые сделали эти капитал сами, они наоборот исполняются к позиции, что я деньги передавать не буду. Откуда это складывается? Потому что у меня тоже был диалог с человеком. И как раз мы эту тему обсуждали, да, что я вот хочу э, сделать э, капитал миллион долларов своему ребенку, совершеннолетию, у меня трое детей, и я каждому из них хочу подарить миллион долларов. При этом получается, что от меня сейчас в моменте это не требует каких-то значительных вложений инвестиций. 100 долларов в месяц. То есть это не какие-то большие. Ну, у тебя есть программа, которая да. позволяет по 100 долларов в месяц, да, миллион долларов за 15 лет, инвестировать 100 долларов каждый месяц, э, за 15 лет сформировать капитал в миллион долларов да. для передачи, ну, для себя, например, да, либо для передачи. на сцене. Нет, для себя у меня сформирован этот капитал. То есть он у меня в принципе есть как такая. Я, я хочу сама программа показать, во-первых, всем людям, а, что это возможно, uh -huh. потому что многие считают, как, как я привожу пример, многие переоценивают себя на коротком промежутке времени, оценивают на большом промежутке времени. Uh -huh. То есть я хочу просто это публичный эксперимент, к которому можно присоединиться в любой момент, к которому можно узнать подробности. Я этот эксперимент провожу. с капиталом своих детей. Как ознакомиться с программой? Вебинар в ближайшее время будет проходить, соответственно там можно присоединиться. Ссылка. ссылка хорошо, э, ребята, э -э ссылку. тогда ссылка под э этим видео, ссылка будет на программу. Да, да, Соответственно, когда я с человеком обсуждал ментор, да, то есть человек ну, действительно достаточно состоятельный, и он говорит, это все хорошо, капитал передать, но вот он не задал вопрос. Ты сам сделал себя, ты сам к этому пришел там, через свои взлеты, падения, но ты тот, кто есть. И скажи, пожалуйста, если бы у тебя этот был капитал сам, и ты его не сделал, какое бы у тебя было самоуважение к этому? То есть да, ты можешь передать капитал, но при этом получается, человек не ценит, не знает, он сам этого не достиг, и получается, что и отношение к этому капиталу будут соответствующие. Поэтому И действительно это что-то, Но вопрос образования. Ну, то есть, опять-таки, хорошее образование, которое… Ну, то есть, получается, ты одним способом тот же самый не дарить миллион долларов как капиталисту, да, а подарить самое классное образование в мире, которое а вот. только может быть. То есть, самое классное образование в мире, действительно, если посмотреть с подготовительного этапа высшее образование мастер-бизнес-администрации, да, MBA, то же самое, вот если взять в совокупности обучаться в лучших мировых вузах, это стоит где-то порядка одного миллиона долларов. И я сейчас действительно понимаю, отношусь... То есть, то есть ты предлагаешь миллион долларов сформировать, передать по наследству, чтобы э, э, миллион долларов пошел на обучение наследник? То интеллектуально. есть не деньги пошли ему, а миллион долларов на обучение, и дальше что, он сам? Да. Ну, то есть, еще раз, у человека будет капитал, у моего ребенка будет капитал, доход от которого он может в дальнейшем во-первых, он может его приумножать, потому что я его этому обучу. у него будут ресурсы это делать, да, и я делаю мощнейший базис, который в дальнейшем позволит не сам капитал расходовать, mm -hmm. а проценты от этого капитала, mm -hmm. которые будут направляться на свою собственную прокачку в течение всей жизни, на прокачку своих детей, внуков, ну, то есть фактически это станет основой династии. Очень интересный момент. Получается, mm -hmm. что, ну, создание этой династии и программирование, по сути, своих наследников на то, чтобы они распоряжаясь капиталом, который ты им передаешь по наследству, приумножили и передали дальше по ну, по династии, получается, да. Да? дальше по поколениям. Супер, вот смотри, здесь сразу вопрос такой возникает. А как насчет детей, их ты не спрашивал, чего они хотят? Слушай, ну они еще малы, чтобы их спрашивать, что, что они хотят, а это получается. Может, они не хотят быть капиталистами, не хотят. Ну, иметь смотри, династию, это, мы не можем здесь привести метафору да, в плане энтропии. Ты вот представь себе, ты сажаешь дерево. Любое дерево, да, то есть ты его поливаешь, взращиваешь, и оно начинает там, через 10-15 лет давать плоды какие-то определенные. И здесь два варианта, да, то есть просто передача этого капитала, это по сути ты даешь ребенку и говоришь, слушай, делай, что лучше, он может эту пальму срубить и, условно, построить дом, в котором он будет жить, да? а может придерживаться дальше, поливать его, брать эти плоды и сажать новые пальмы, да, и передать, соответственно, уже своему второе поколение, да, плантацию да, из этих пальм. И здесь вопрос возникает в чем? Вопрос срубить эту пальму да, и как-то в моменте сейчас наесться, или, соответственно, передать то, что будет дальше развиваться. Поэтому здесь вот э, такой очень тонкий момент. Но, опять-таки, когда задумываешься о династии, и вообще, в принципе, когда я там смотрел свою родословную, да, то есть кто у меня были, то в этом случае возникают там, дворяне, губернаторы Санкт-Петербурга, ректоры Вильню, да, то есть я просто, да. За, у меня за, не было да. такой Я просто элементарно задаюсь вопросом, да, вот просто взять те деньги, которыми они обладали, те капиталы, которые у них были, если бы они смогли сохранить, как минимум пройти через там, вот эти вот сто 150 лет. И хотя бы 10% вот этого богатства, начиная от финансового богатства, заканчивая интеллектуальным богатством и связями, которыми они обладали, если бы это все было доведено до моего уровня, mm -hmm. да, как бы изменилась моя жизнь, где бы я находился сейчас, чтобы иметь все эти ресурсы. Я хочу это у меня это отзывается, у меня это зажигает, и я думаю, что если вот немножко наперед подумать, я сейчас как раз таки. Я думаю, это может в следующем интервью поговорим об этом. Да. Мир меняется, меняется финансовая система, вообще в принципе переход поколений. То есть здесь важно все-таки заглядывать немножко вперед в будущее, что происходит непосредственно. Окей, okay, интересно. Хорошо, тогда на этом новое ну, это интервью закончим. Очень интересно про программу 15 лет миллион долларов. За счет чего это строится, как это получается? Ну, коротко, короче Коротко, если... Я понимаю, есть там вебинар способностей, коротко. Как, как можно... Даже здесь просто каждый месяц инвестировать. Это получается 1200 долларов в год, умножить на 15 лет. Это получается. Но там на самом деле очень много допущений, да? то есть это неоднозначная гарантия. Это то, я со своим бэкграундом, со своими знаниями делаю публичный эксперимент. Там не только про 100 долларов, то есть там есть определенные оговорки, да, которые требуют. Ну, я не могу сейчас в рамках интервью про это рассказать, для этого есть там, двухчасовой вебинар, на котором mm -hmm. я подробно про это рассказываю. Но если в двух словах, соответственно, это получается лучшие концепции инвестирования 20 века более мною соединены в рамках единой системы которая, я хочу действительно показать все, есть ты, есть что если ты да, сделаешь да, да. регулярно там, асимметричное инвестирование в компании, которые создают прибавочную стоимость так называемые коммерческие коровы, а, полностью игнорируешь информационный шум, то есть просто последовательно идешь к этому, потому что экономика все-таки все циклична. А, и делаешь это в долгосрок, берешь себе на службу капитализацию сложный процент, миллион долларов вообще не вопрос. И, опять-таки, самый главный критерий, и я хочу всем это показать и про это рассказать. То есть, фактически, люди, которые со мной следуют, сумма инвестиций 100 долларов, mm -hmm. времени в месяц требуется не больше 15 минут, а в течение одного дня создается инфраструктура для инвестирования, и, соответственно, ты долгосрочно вкладываешь, и, ну, я говорю, когда ну, тебе... Ну, об этом всем ты расскажешь на вебинаре. Да. Ребят, ссылку да. на вебинар поделимся. Поделимся. Внизу под видео ищите ссылку на вебинар «Миллион долларов за 15 лет». А закончить видео хотел бы вот о чем. Мы подняли вопрос все-таки. Э, вот напишите в комментариях, что вы думаете по поводу, как вы считаете, стоит ли э, давать детям деньги, ну, то есть, как создавать династию и продолжать капитал там по своему роду дальше следующим поколением, либо же э, пускай сами создадут свои результаты на свое будущее. Просто очень интересно. Поделитесь в комментариях. И если вы хотите еще интервью с Максимом, еще э, какие-то темы, просто напишите свой вопрос, который вы хотели ему задать, и я найду время, встречусь еще, от сниму некоторые видео. До встречи в я, ну, Можно дополнить, да? то есть тоже вопрос э, в комментариях было бы здорово это увидеть, то есть вообще самый лучший подарок на совершеннолетие, что mm -hmm. бы вы хотели получить, чтобы у вас была возможность после окончания Хотели школы да. угу. или ваши дети, то есть чтобы лучше, что лучше, да? получить лучшее образование мировое или получить миллион долларов с ну то есть свободное, распоряжение. Распоряжение. свободное распоряжение. Супер. Что круче? Лучше. Делитесь в комментариях, ребят, если видео понравилось, ставьте лайк, если было полезно, делитесь, чтобы было больше людей, которые знают эту информацию. До встречи в следующих видео. Спасибо большое, Андрей. Спасибо, макс.